Силу, с которой Земля притягивает к себе тела, называют силой тяжести. У поверхности Земли ускорение можно выразить через массу и радиус Земли. Если тело поднято на высоту h относительно Земли, то ускорение свободного падения вычисляется по формуле.